В Крыму. Звоните 7 -978 -853 отдых без проблем с водой и сантехникой, с хорошей мебелью и адекватными хозяевами, снять посуточно для отдыха у моря в Феодосии комнаты квартирного варианта с кухнями, рядом с морем. У нас прекрасно подходит отдых село детьми, так как закрытая территория двора, бетонным забором, хорошо подойдет военным, мы выдаем документы для отчета, а также командировочным в межсезонье, комнаты с отоплением, все люксы изолированные. Полностью меблированной есть бытовая техника. Холодильники, телевизоры, кондиционеры. Территория покрыта беспроводным интернетом. Раздельные санузлы с душем в каждой комнате. На полу ламинат, входная дверь железная, балкон общий, окна выходят во двор. Расположение на первом, втором и третьем этажах. Обеспечение безопасности видеонаблюдения. Консьерж. Рядом столовая и рынок в 100 метрах. Инфраструктура, парки и детские площадки. Магазины, рестораны, пункты бытового обслуживания. До моря 500 метров. Два пляжа, первый городской песчаный. Галечной городской центральной камешки.